Вашему костюму видно, что пришла весна. Да. ну что надо одеваться не по погоде. И радоваться каждому дню. Это Некоторые вас... берегут одежду. Потом, потом праздник будет. Вот сегодня. Вот вы надели на сегодня костюм и выбрасываете новый надеватель. Запросто. А что Это было бы хорошо, если бы люди могли каждый день одевать новую одежду. И питание что-то новое было. Друзья новые. Вообще все новое. Нас утомляет все то, что одно и то же. А тогда. как же быть семьей? Ведущие новые, а, а, я не понимаю. Сколько, а вы насколько, насколько вы себя чувствуете? Было, были вот врачи, выставка, там, проверяли все эти приборы. Но. 57 определили приборы. По какому именно органу? По сосудам. По сосудам. Вот они все сосуды измеряют внутренние. А когда у стоматолога был лет 10 назад, он определил. 35. пять. Потому что зубы тоже вот эти, как дерево срезают, и там видно, сколько, так сказать, лет этому дереву. Так и стоматолог по зубам может А определить. Не, проще, не, не, а не проще ли было просто, ну, просто паспорт заглянуть, чем спиливать все зубы и смотреть. Да. Возраст. Все зубы не надо, он просто, видит а сам. он просто видит. Он видит. Ну, то есть вы выглядите и чувствуете себя боложе, чем на 70. Не надо. Вот я с сегодняшнего дня уже говорю, мне 75 скоро. А будет 75, скажу, мне 80 скоро. Чем больше возраст, тем ты герой. Вот откуда вы их набрали, это смеющиеся. Это, это я хотел он? про вашу партию спросить, Владимир. Это роботы. Знаете? Это у вас роботы. Это наши зрители. Зрители? Они вас любят. Пришли а поздравить вас с юбилеем. Не, ну такие Почему все они красивые? красивые, красивые. Красивые. Все умные. Молодые. Это, видимо, подбирались специально. Как, вы, вот вы что? А насчет трезвости вот у меня был юбилей. Ну. Рекорд. Никогда еще в мире. Никто не приглашал всех. Так. Было около 10 тысяч. Вы же приглашали абсолютно всех. Всех, кто всех. хочет. Да. Кто хочет. Э ни капли алкоголя. Ни одной сигареты. Подождите. Это рекорд. Люди, приход еще? люди приходили веселыми, уходили грустными, получается. Нет. А как? Приходили, смотрели, веселились. А чем бы веселили людей? Ну как, ну хотя бы шампанское, ну хоть что-то. А, а какое шампанское? Зачем это надо? Если голодный, там был фуршет. В там, там какие-то... А так, ходите, вот выставка. Там у меня был маленький зоопарк. Вот, говорят, меня... что вам подарили на э, кроликов, да. петухов да. И, и козлов, по-моему. Нет, козлы. козлы это у меня. Коза Извините. принесла. Коза. Два козленочка, ну Мой прям как дорог... сказки. Маленькие, маленькие такие в Вот как их можно кушать, я не понимаю. Да. Как вы их приготовили, возникает сразу вопрос. Не, я... не, не, не, Коза и все. Коза. Крольчиха принесла 16 штук. Это вообще рекорд. У вас есть кролики? Вы знаете... У, у вас нет и нет, не будет нет, никаких нет, кроликов. Нет, у вас Передача не будет. ночью. У вас такси домой Такси домой, да, это вы праву. У меня так. кроликов нет. Но, получается, скажите, когда зайчиха принесла вам 16 кроликов, да. в глазах вы ее прочитали, что она к юбилею вам, что она хотела 70, ну, не донесла? В принципе, да. все постараться нужно. Обычно у них 6, 8, это 16. Да и козочки. Я Взяли не знал, вот, что вы так следите 2. за репродукцией животных. Ну, потому что мы видим, как бы, вот, из чего человечество, так сказать, происходило. Вот как да. они все это... ведь животный мир. Человечество... Мы тоже часть животного мира. Но мы слишком агрессивные. Какое у вас любимое животное вообще? Вот какое животное вы любите больше всего? Да, животное. Ёжик. Ёжик. Ну, все. Чуть что, хоп, и спрятался. Во-во. к нему прикоснуться. Во-во. Это Никто точно. ничего и не может. И нет его. Ёжик, да. казалось бы, И безобидный. Вот это самое видите, что он тявкал. Пищал, нападал. Он ползет, да, что... никого нет, прополз. Видели, и чтобы все. ежик хотя бы хоть раз где-то нагадил. Нигде. Нет! Вообще, нет, тишина нет. никому не мешает. Вспомните про ваших соседей, которые наверху ходят, топают там, да. пианино, нет. телефон звонит, так да. сказать. Видите ли? А ежики, Они тихонечко. решили жилищную проблему. Из подвалов в хрущевке. И все знают, там кровать скрипит. Да. А чего она скрипит? Ну не как? говорите, понятно. Ну вот, понятно. Да. Говорю, кому это надо? Никому это не надо Даже вообще. Раздражает все это, это, все это. невероятно. Я могу себе представить, как да. это раздражает. Подождите, у меня есть фотография вашего. В детстве. В детстве значит, детская, значит, духовой фотография. оркестр, дом пионер. Подождите. Вот вы в духовом Вот, посмотрите. Трунный оркестр в школе. Вот. Дом посмотрите, дома. какая фотография. Ну посмотрите. Да, вот, пионер. Ну посмотрите. Тихий. Человек. Человек. Слова плохого никому никогда не сказал. Посмотрите. Вот знали ну, ли вас, знаю. когда принимали в пионеры, что вы такое будете говорить про коммунистическую партию? Вы знаете, первый раз не приняли в пионеры. Почему? Объясняю. Вот? Нам сказали, в, -то, в такой-то комнате будут принимать. Идите, да. Я, естественно, бегом, а сзади толпа, и меня вдавили в комнату. Там комиссия решила, что вот я как бы нарушил процедуру. Но сзади толпа давит, как на стадионе. Все, отказали в приеме, осенью приняли. Вы, вот рас... так вот. вы расстроились? Конечно. Вы такие вещи сильно переживали? Первый удар. Я, я шел с радостью. Как вы держали такой удар? Как вы себе воспитывали вот эти качества? Копил злости, и ненависть. Молодец. Ждал, ждал. Молодец. Сейчас расклад вот, придет. он пришел. Он пришел. Это было в каком году? 54-й, да? Ну, наверное. Но потом пришел 84-й, 85-й. И в вы 30 устроили. 30 лет ждал. 30 лет, как богатырь русский, да. ждал вместе. Стремели вот имели на печи, там, Лилия Муромец проснулся, и 91-й. Представляете? Танки в городе. Так, все. Я. А на охоту выходили? На охоту лет 40 назад идем втроем на Кавказе. Uh -huh. Значит, и заяц прямо вот проскочил мимо нас. Другое слово, я, я стрелял, не попали. Так uh -huh. быстро заяц. Вот кролик, он тихо бегает. А заяц прошмыгнул, мы ничего не успели. Пока мы... Вам нужно вести программу в мире животных, Очень надо. хорошо. Да? Рас... Вот вы когда говорите да? про животных, да. вот про кроликов, про зайцев, да, про козочек. Так... Вы меняетесь в лице. Ежи, я знаю, но... Понимаете, вы любите что... животных. Да, вот э, змей. А ну, я же вот... Например. Берешь ее, так сказать, как вот, надо у изголовья взять ее, но жалко ее. Жалко. Товарищу поднесешь, Жало, жало. Ну жалко Он что-то боится. Чего бояться-то Дотронься, да. погладь по голове. Чего да. ты боишься? Владимир а -а -а. Клещи вот сейчас с весной. Ну что клещи? Ну он ицефалит у него. Ну и что? Ну он клещ. Ну пусть он ползет по тебе. Ну конечно. Что ты бежишь? Да, ты ему туда. пососать крови. Да, и все. Ну, это Фу же комар, а, комар. Даже а была какая-то. Да, комар. Скажите мне, подожди, я ни разу комара не убил ни одного. Да. Вот я много раз слышал да. про то, что вот... Ухобойка да. вот комар... у меня лежит дома, я не знаю, как с новая, с какой 50 я лет куда назад, да? Я, я не понимаю. могу. Ну мушка, сейчас весна, не сейчас. Может быть, живают. вы доктор да. Айболит? Да. А Вообще это уникально, только у нас то А в детстве мы же не знали, почему так называют. Мы Айболит воспринимали как собственное имя. Да. Оказывается, это, ай, болит. То есть доктор у меня болит, спасай меня. Представляете, мы даже не знали смысл. Вы, а это великолепно. Вам было лет, когда бы узнали смысл. Так же, когда я мой, э, э, мой додыр. Угу. Это вот кто-то, Михалков написал? Кто Майдар, там? Чуковский. Чуковский там, да. это. Маршак, все это да. детские да. писатели. Все Луч, эти, вот эти. Лучше бы их не было. Конечно. Да. писатели. Да. Мой додыр, я так и думал, что это мыло какое-то. Да. Оказывается, мыть нужно до дыр. То есть ты, мальчик или девочка, да. умывайся.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 Это развал семьи. Это... Да. Перо какое-то Владимир, там, Владимир вы сейчас секрет. Норвежский перо, вот он а, написал. Давай, мы сейчас так красная красная доберемся до да, мальчика с пальчиком. Одень. Да. Это Маша и Медведь. Что Ты, это? Кто тебе решил, залезла на гор медведю и мешаешь пирожки кушать? Медведь голодный, она говорит, я вижу тебя Миша, позвольте мне... Да Миша добрый, ласковый Миша. Позвольте мне задать вам вопрос. Вот вы рассказали детские сказки. И вот фотография, как вас поздравляет ваш сын и внуки ваши. Вот да. Ребята, как зовут ваших внуков? Саша и Сережа. Саша и Сережа. Вот вы, как дедушка...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 Ты говоришь, вот мы тоже хотим. Так. Сейчас уже все уже, Опять так, гаишниками стой. решили? Не надо, не надо. Пусть. И, а кем ребята будут? Кем ну, ребята? Я думал, математика там точные науки, нет, гуманитарий Кровь сказывается. Вы конечно. Исторический факультет, Красно. мировой политики, там политологии, ну еще пусть думают. Но э, слишком уж честные, чистые такие, спокойные. Это, мне кажется, надо как-то их. А, странно, как а как как пусть это? идут работать. Правильно. Ресторан мыть посуду. Шина монтаж. С слесарем на завод Вольф, а? поехать вообще подальше от Москвы. скажите мне потом по половоде пусть едут там помогают жителям внуки жириновского да. едут на Половодье. это да. была сейчас статья послушайте да. мне но вам подари, сделал подарок что дурак константинович да, церетели да, да, да. посмотрите поставил посмотрите бронза. Как... бронза бронза сколько ушло бронзы много? Много-много бронзы. бронзы. Вот Но... Огромное количество. Три метра. Я даже сам 3 смотрю туда вверх. А вместе можете... с постаментом 16 метров получилось. Скажите мне, ну какое чувство, когда вот вы стоите, а над вами ваш собственный памятник? Ну это как скульптура. Ага. Это памятник стоит после смерти. Да, я понимаю. А эта скульптура, как бы вот, я бы так сказал, и в бронзу отлиты наши дела. Вот, видите, бронза. Ты, ваши дела отлиты бронзой. Да, бронзу. Да, это, это вот... же очень впечатляет людей, Куда? мне кажется. Куда? И там можно это, к руке прикасаться, каблук, уже стерлась краска. Куда можно прийти, возложить цветы, многие спрашивают. Да, да, да, да. Первый басманы, дом 3, метро Красные ворота. Хорошо бы так каждую неделю свежие цветы, так сказать вот там какие-то записки оставлять. А скажите, если, запи поможет. если записки оставлять, куда их конкретно в памятник в вкладывать? В кармашки там есть. Они открыты. Открыты, все может. Пиджак оставить там? Кому-то нужен пиджак нужен? Я дарю пиджаки свои везде. Мне все пиджаки уже за, поразбирали люди А вы, кстати, нам тоже дарили пиджаки Дарил возьмет у вас конечно, есть Ведущие конечно. просили Просто, а вы, вы все, да, все раздаю вы все люди. Даете люди. Часов нет никаких все. Я, поэтому, потому, все все отдаю. Да, А вуз бесплатный есть у какой-то партии? В, у вас есть свой вуз? Да, бесплатно Бесплатно нет. И общежитие, так. и обучение так. И самое вкусное столовое дешевое А хор, мужской хор ЛДПР в мужской какой партии в мире ЛДПР? есть мужской хор ЛДПР? Да, партии. Х, подожди, хор турецкого я только знаю. Ну, а где можно при... Забываем. А где можно прийти послушать мужской хор ЛДПР? Ну, пожалуйста, мы, мы их по... на гастроли по всей стране отправлю вы, То есть, как бы вы их Прям. начес. Э... Прямо вот от Москвы до Магадана. Не боитесь, что они останутся. Вот я на это надеюсь, чтобы я все отдаю людям. Все отдаю, в том числе и хор пусть поют там везде, люди же должны слышать, так, мы же захотели Влад... здесь. Вот Влад... вспомни хор турецкого, в Магадане нет никакого хора турецкого. И хор Срединского монастыря мужской, и хор нам МВД, там не знаю, какие-то ансамбли. Вот это вот, ребята, красиво поют. Да вот вы э, можете посмотреть, у нас был в понедельник. Да, был концерт, пели, пели. молодцы. Вы любите, вот когда, смотрите, ваша партия, ваш хор, все поют, вы сидите, слушаете. Да. Какие чувства посещают в этот Праздник, торжество какое-то. Это грандиозно. Да. Это уникально. Да. Это в мире такого нету никуда. Да. Это все э, устраивать можно шикарное какой-то юбилей, там 150 да. человек сидят. Да. Там диалог с официантом. Вы будете белые или красное? Да. Вам положить этот салатик, этот салат, мясо или рыб. Вот весь да. вечер диалог с официантом. Все. Это что такое вообще? А у меня прогулка, променад, парк. Парк. Парк. Люди гуляют, встречаются, там знакомятся, разговаривают. Вы подарки же еще и дарили тоже всем? Всем дали. Все, кто выходил из зала, мы раздали 6 тысяч подарков. Что было подарки ЛДП? Ну там набор всякий, там кепочка, там маечка. То одеколон, что необходимо человеку. Одеколон, какой-то там еще, сувенирчик. В общем uh -huh. легкое, но бесплатно ведь. Это самое. Кормили бесплатно. Самое Музыка и ну, был отдых, Если бы была возможность такая, да. вы бы отменили деньги вообще? А как будем регулировать все, все друзья? Был... Как будем регулировать? Владимир Жириновский!